Кстати, мои дорогие, меня зовут Радагаст, и давненько я вам обзоров не выносил. А тут вот как раз пару недель назад, дойдя наконец до печати книги, вышла в топ-сайт ⁇ Ехать через РПГ ⁇ со своим золотым статусом ⁇ игра ⁇ Возвращение Ультрамодерна 5 ⁇ Началась эта игра еще в 2008 году с выпуска сеттинга ⁇ «Аметист» под э, систему d20 еще. И он многим понравился, и его автор к 2012 году подготовил отдельный набор правил по нефэнтезийным подземельям и драконам. Уже четвёртой версии, и назывался он «Ультрамодерн 4». И ну, пропуская множество дополнений, диалектов, вплоть до совместимых с 13 эпохой и с чем еще там только не было, к 2016 году, в общем, вышел «Ультрамодерн 5». И вот где-то в феврале э, этого уже 2020 года, после успешной кампании на Kickstarter, вышло его возвращение, Redux. И вот сейчас уже, э, спустя там, несколько месяцев, книжку можно купить и в обычном виде, э, чтобы полистать, чтобы потрогать и почитать. Вот. Авторы правил этой последней версии это Крис Таварес Диас изначальный, э, Кристофер Перегрин Стилсон и Крис Браун. Уж я не знаю, специально ли они только тезок собирали в команду или э, так просто вышло, но уж как есть. Книга просто замечательно написана и читается хоть там и четыре сотни страниц э, с запоем вот буквально на э, одном дыхании. На первой же странице вместе со списком авторов и художников, которые, скажем честно, читают досконально только те, кто собираются писать об этом в роли Википедию, честь им и хвала, безусловно, таким людям, ими гордится всегда все ролевое сообщество. Но на первой же странице вот там же гигантская эмблема совместимости с ДНДшной пятеркой, чтобы сразу было понятно. И тут же полный текст открытой игровой лицензии. Да, мельчайшими буковками, но кому она, эта лицензия, в общем-то, нужна, большими буквами. Только бумагу тратить. И вторая страница тут же сразу, вот, без, без пауз, это оглавление, специально, опять-таки, сделанное так, чтобы помещаться на одну страницу, как и положено, правильным, хорошим, полезным оглавлением. Следующая страница, это уже первая глава, и опять-таки много места под иллюстрации, они этого места, в общем-то, заслуживают, это вам не Винт, чтобы ему там икалось Рейнольдс с его мультяшными гоблинами, руками, канатами и знанием полутора поз. Тут все весьма на высоте. Но еще раз, под иллюстрации мы места не жалеем, а под текст жадничаем, как только можно, чтобы каждая фраза, каждое слово, каждый абзац Нес что-то для читателя новое и важное. В этом, в общем-то, вся эта книга хороша, но первая глава вообще вот блистает, как милофон в лучах заката. Я попробую пройтись так же вот кратко и емко, как э, они это сделали, и озвучить главные инновации возвращения ультрамодерна 5. И иногда пару слов буду позволять себе и просто про ультрамодерн 5, потому что, э, ну, чтобы просто было понятно для людей, которые знакомы только с пятеркой или даже с ней э, не знакомы. Классы, их здесь э, 11 штук, полностью отделены от архетипов. Тут их 25. И они отделены действительно полностью игром механически и описательно э, по-всякому. Комбинируются они как угодно, то есть как игроку угодно. Без ограничений на комбинации, без сдвигов способностей по уровню, без всей вот этой вот бюрократии. Хочешь быть снайпером-дипломатом – будь им. Далее, эффектом бьющим по области всегда нужен не бросок на атаку, а спас-бросок. В пятерке бывало и так, и эдак, и вообще никак – Описание каждого заклинания надо было читать отдельно, а здесь просто вот так вот с самого начала один раз и навсегда это узаконивается. И провал такого спасброска на единице всегда удваивает кидаемые на урон дайсы, но не модификаторы. То есть, скажем, если у нас там было 2d6 плюс, плюс 5, оно становится 2d6 плюс 5 плюс еще раз 2d6. Урон от ружей и прочих всяких пистолетов они снизили и мотивируются это тем, что в фэнтези, мол, это такая вот дикая экзотика, а у нас тут ультрамодерн и есть из чего выбирать. На самом деле я лично к огнестрелу в фэнтези всегда относился крайне прохладно и у себя в сеттингах, пожалуй, не использовал его ни разу вообще за всю жизнь. Да, я видел много мортир, аркибуст в музеях. Но как-то вот, ну не знаю, они меня как-то не вдохновляют. Если делать так делать, уже тогда пусть будет куча опций с автоматами, со снайперскими какими-то противотанковыми штуковинами, с ракетницами и фиг знает еще чем. А если хотите нормальное фэнтези здорового человека, не мучайте без того болезненное ощущение вживания и сфокусируйтесь спокойно на мечах, топорах, возможно луках. Ну и э, дальше смотрите то, что я называл важнейший элемент фэнтези. Там несколько выпусков. Далее, одна из самых спорных деталей механики – Это лестницы. Я когда-то уже, кажется, беседовал с вами на эту тему, и, ну на тему классов. И делал это не раз, и еще буду к этой теме э, многократно возвращаться, но если кратко, то там идет такой вот вечный спор. Людей, с одной стороны, считающих, ну и, что более важно, не просто по-домашнему считающих, а проектирующих целые системы с этой точки зрения. Так вот, людей, считающих, что раз выбрал класс, или расу, или еще что-то, так уже в эту сторону и иди, И э, никаких комбинаций, ничего. С другой стороны, этого дискурса люди, как, ну, как правило, это игроки, которые вот, э, э, ну, они физически не способны подчиняться правилам и укладываться в какие-то бы то ни было рамки. И они вот почитают правила про кучу раз и кучу классов и обязательно вожжелают сразу и это, и то. И дальше, вместо того, чтобы играть побольше просто разными персонажами, они хотят все, что им понравилось, совместить в одном персонаже. Вот здесь Ответ и итог этого спора, который продвигают авторы возвращения Ультрамодерна 5, в том, чтобы отделить все то, что надо выбрать один раз и этому следовать, в лестницу и дальше по этой лестнице уже идти. И тогда уже спокойно жонглировать классами, архетипами, как вашей воспаленной душе угодно. Бэкграунды пятерки, возвращения Ультрамодерна 5 заменяет жизненными путями, которые можно использовать также, а можно использовать как конструктор, накидывая детали и выбирая их с куда большей точностью, чем позволялось раньше. Венцевская магия, разумеется, там должна уступить место чему-то более близкому к псионике, чтобы объединить ее с тем, что здесь будет вместо магашмота, э оборудованием, технологией. И так далее. Вот. И об этом они заявляют э, сразу здесь. Ну, честно скажем, заявляют они немножко более громко, чем потом у них э, получится, но э, так вот получилось. Еще в правилах будут меха. И будут они чем-то между вот, броней и машиной-кораблем. И не будут связаны с уровнем технологии, потому что все это вообще просто шузуха, которая э, некоторым нравится, но от этого более реалистичной она не становится. Раз больше нет, но зато есть много всяких врожденных штук, которые помогут не так жаловаться тем, кто по расам сильно скучает. Здесь же нас хотят вот в самом начале напугать тем, что некоторые классовые способности за их использование надо будет платить движением в этом раунде. Но как бы в 2020 году это уже спорный механизм, уже было показано вторым пути искателям, как можно раз и навсегда избавиться от этого тяжкого наследия тройки. Тем, кто не знает, там как бы просто дается э, три действия, и вот эта тройка, она вам дается, и дальше делайте с ней, что хотите. То есть, э, если хотите двигаться, то как в том анекдоте, бабушка, вы идите, идите, идите. Если хотите, то бейте, бейте, бейте. Хотите более какие-то крутые вещи делать, которые стоят несколько действий, тоже пожалуйста. Уже всем ясно, что именно за такой системой э, будущее. Все чисто, красиво, комбинируется как угодно. И довольно легко учится. И на этом базисе можно много всего, э, много всего построить. А вот следующее правило просто гениальное в этом, в ультрамодерне. У нас есть некоторый дайспул. Какой-то фонд кубиков. И этот фонд отвечает за то, как хорошо мы восстановимся в следующий раз, когда получится отдохнуть. И вот из этого самого фонда, который сам по себе моделирует нашу будущую усталость и будущую способность восстанавливаться, из него вот сейчас уже можно платить за некоторые особые способности. Это великолепная идея, это ассоциированная механика, потому что уже интуитивно сразу понятно, что каждый отданный сейчас кубик означает, и она дает усталости и физический смысл, особенно если вы будете использовать э, физические какие-то вещи, то есть выдавать вот кучку кубикам за столом каждому э, игроку, и нужно будет физически их отдавать, отрывая не только от сердца, но и вот... Видимо, от лежащей у твоего места за столом кучки. Гениально. Далее идут технологические уровни. Ну, их мы уже видели сто раз в других системах. Единственное, на что тут нужно глянуть, это масштаб. То есть, нулевой уровень здесь это 18 век. Всякие там мушкеты, врачи с пилами и так далее. Первый это недавнее прошлое с автомобилями, таблетками и пулеметами. Второй это сейчас, там всякие дроны, МРТ, э, рентген и компьютеры везде. И так далее до пятого. И пятый это уже там антигравитация и полный Стартрек. Семь различных сеттингов здесь. Это сходство, такой тройной базовый сеттинг, в который в том числе включается Аметист. Некрополис. Антиутопия Битос, это наоборот утопия, но с такими жесткими законами, чтобы все-таки конфликт какой-то был. Порог с космолетами. Кони Стога, это такое мега-подземелье в заброшенном гигантском корабле типа Борг Куба. И Тор, постапокалипсис. Ну и терминалы, это такой последний мега такая концепция, которая позволяет связать все остальные шесть в одну систему и прыгать дальше уже между ними, если есть на то желание. Ну и дальше в этой главе уже идут детали о том, как миры живут, какие цивилизации там бывают, как между ними прыгать и так далее. Это уже на любителя текст, хотя, наверное, нужный, чтобы главу все-таки называть миры. Но все-таки вот по тому, как начинается сама эта книга и сама первая глава, вот первая половина просто вот идеальна и такого хорошего, красивого, гармоничного и легкого начала для в общем-то не очень легкой игры с многими ну вот опять таки понимаете а если есть у нас 11 классов 25 архетипов черная сколько там раз и еще там всяких ну под раз и так далее это уже ну простой такую игру не назовешь легкой она уже не является. Вот, но, тем не менее, вот такой вот э, очень, очень мягкий и красивый старт, э, за это, конечно, похвалить ее э, нужно. Вторая глава называется «Рождение», и там даются расы, как, ну или что они хотят вместо рас. То есть, там можно быть инопланетянами, и даются там примеры из мухоморов с катанами, из разумных пауков э, и так далее. Мутанты э, там есть э, с конструктором мутаций. Анимисты, это такие пробужденные, наделенные разумом животные люди с этногруппами, морферы, э, оборотни, йокаи, мистические монстры и настройщики. Ну, последние две расы как-то там скомканы и от того не совсем понятно, как они туда пишутся и зачем, но они там все-таки есть. Следующая глава про обещанные жизненные пути, то есть с десяток стандартных наборов, типа ну, там мажор или ломовик, э, шестиэтапный конструктор из табличек, которые вам расскажут, э, сколько у вас там родителей осталось, куда они пропали, из-за какого вируса забыли о вашем существовании и так далее. Ну и несколько новых умений и навыков. Ну не знаю, я лично никогда не был большим фанатом такого вот обязательного кодирования элементов квенты, в такой форме, чтобы они аукались в игромеханике, но это уже кому как. Четвертая глава про лестницы. Это просто выбор, который вы делаете вот сразу в начале пути, и потом на пятом, одиннадцатом и семнадцатом уровнях вы получаете за это какие-то плюшки. Ну, лично я прочел с большим любопытством, то есть, э, как бы, если бы это делал я, я бы точно сделал совсем не так. Э, и мне сложно понять мотивацию именно вот геймдизайнерскую. Почему именно эти способности с такой помпезностью вынесены в те, которые нельзя менять один раз выбор. Но забавных идей здесь механически, в общем-то, довольно много. То есть, скажем, там каждый раз после полного отдыха можно кинуть D20 и оставив его, оставить его у себя лежать, как вот он выпал, чтобы потом менять с любым другим выпавшим числом, ну, у кого-то, с кем есть контакт. И менять можно не так уж часто, там только один раз за короткий отдых, но все равно получается забавно. То есть можно выменить там хорошее значение на плохое, помогая другу прокинуть спасбросок и отдав ему хорошее значение. И тогда у вас есть плохое, и в следующей сцене можно подсунуть это плохое значение э, злодею какому-то в, в обмен на его двадцатку. И дальше у вас есть эта двадцатка, можно с ней что-то другое делать. Вот. Ну, далеко не все хорошо, там куча каких-то пустых вещей, типа поднятия ловкости или мудрости на единицу. Ну, поднятие, ну, на единицу. Ну, или просто какие-то странности, которые на практике никогда не работают, вроде дополнения обучения основным умением на таком-то там и каком-то там запредельно высоком уровне, до которого без этого обучения не добраться, с одной стороны. А с другой стороны, каждый раз, как ты специально будешь брать это обучение, получается, что ты обесцениваешь сам себе... Будущий бонус, который сам же и получишь. Ну, такое. Глава пятая это классы. Значит, какие у нас там есть классы? Я буду подглядывать. Э -э, гражданин это такой класс удачи, получающий э -э, фонд э -э, разноцветных кубиков, которые можно добавлять в разные ситуации в зависимости от их цвета. Ну как бы, вот такая вот мини-игра, связанная с классом, на мой взгляд, это, в общем-то, всегда хорошо. Потому что вы что-то выбрали, и дальше э, это не просто какой-то там плюс один куда-то пошел. А дальше вам дается целый набор того, что надо делать, и вот э, в какую мини-игру вам играть, из-за того, что вы выбрали именно этот путь. По-моему, это хорошо. Лицо. Лицо это класс такой, который, ну там разные всякие мелкие вещи, которые меняют чужие броски и отношения к вам. То есть броски в основном там харизма, мудрость, что-нибудь такое. Класс есть танк, это э, солдат, э, сразу и воин, ближнего боя, и стрелок, и все что угодно. Стрелок есть класс отдельно, это такой больше кинематографичный прыгун с пистолетами, э, и со, со своим фондом ката очков, которые э, тратятся на всякие кунштуки. Тяж это такой стрелок с большим запасом оружия, бьющий по э, области. Лазутчик всегда довольно трудная, реализуемая концепция персонажа, который э, выдает себя за кого-то другого. И обычно, когда я его делаю, я позволяю э, какое-то количество навыков или умений набирать как бы, заново, когда вживаешься в какую-то новую роль. Но ну, здесь они пошли по другому пути, э, по пути раздачи таких умений, которые как бы, всегда нужны. Из-за этого некоторые вещи получились весьма мощными. То есть, нифига себе, там преимущество на инициативе. И еще и если инициативу выигрываешь, то получаешь дополнительное э, действие. Ну, как бы, неплохо, неплохо. Маршал это такой командирский класс, который э, имеет некоторые весьма забавные способности. То есть, там есть э, умение такое делать морду кирпичом. И дальше э, все враги вблизи тебя получают штрафы, как за трудный ландшафт. Ну и на отдыхе там можно ходить, и раздавать кубики своего фонда другим э, персонажам, и все такое очевидно. Мастер боевых искусств, это очень хорошая идея, набираются последовательно успешные удары. И чем дольше у тебя комбинация вот, успешно э, пробитых э, ударов, тем более крутые маневры открываются и можно э, использовать дальше. И, по-моему, гораздо веселее, чем любой вид дынодышного монаха. Медик, это весьма венсовская, несмотря на то, что они обещали э, псионику, э, весьма венсовская аптечка, то есть типичный такой кастер с небольшими деталями тут и там, про э, какие-то, э, ну, тоже медицинские вещи, и, в общем-то, научно-фантастическими и, э, опять-таки, научно-медицинскими названиями лечащих заклинаний. Ну, а так, как бы, ну, заклинания, меморайз, каст и все такое. Снайпер, ну несколько сыроватыми местами, но вообще так тоже весьма годный класс. То есть есть какой-то у нас фонд пунктов меткости, который можно тратить на увеличение урона, на получение критикала, на то, какой критикал получится и так далее, на дополнительные атаки. Сырость его в том, что некоторые, ну очевидно, нужные вещи, вроде, скажем, не получение штрафа за лежание. Если ты снайпер, то как бы, ты, можешь иметь, ты имеешь полное право спокойно лежать и не получать за это никаких штрафов. Но вот как бы вот, эти вещи, их нужно выбирать и э, покупать за э, какие-то там кровные пункты, э, которых в общем-то немного. А другие там заоблачно масштабируются без каких бы то ни было усилий. То есть за один пункт меткости снайперу 17 уровня дается 5d6 лишнего урона. Это, это очень и очень много. Не скажу, что плохо. Я как бы не играл, поэтому еще пока и не тестировал. Поэтому, возможно, да. Но выглядит весьма и весьма э, мощно. Дальше технарь. Это э, ну удивительно, но это не столько хакер, сколько модер оружия. То есть, там тоже есть фонд какой-то пунктов. Но здесь вот эта вот механика фонда и трата его, она куда менее важна, потому что тратится оно все на этапе еще подготовки, а уже не, не в процессе. Вот. Итого получается весьма неплохой набор. Шестая глава, дальше идет про архетипы обещанные. И там подробно уже как бы не буду останавливаться, и так уже э, довольно мы далеко забрались. Но тут есть у нас антигерой который набирает пункты злодейства злодействованиями и потом их тратит. Авторитет, плюсы и автоуспехи на проверках интеллекта. Герой, который вызывает огонь на себя и купит бонусы, получая удары, пропуская их. Борцуха такой с очень слабыми на мой, опять-таки, не игравший взгляд к безоружному бою. Кровный брат, то есть если несколько персонажей с этим архетипом есть в партии, то они могут помогать друг другу. Чистильщик, дополнительный урон и добивание. Ковбой на инициативу. Дипломат на завышение бросков харизмы. Шофер, э, использование машины как оружие и там всякие разные бонусы к нему. Машинист, это такой чинитель, явно под технаря э, делалось, не знаю как, э, зачем он э, кому-то еще может быть. Санитар, э, который оперативно тратит свой фонд хитов и получает бонусы за смертельно раненых э, друзей. Грандмастер, все, что не поместилось в класс мастера боевых искусств, стили всякие. Танцор с пушкой, все, что не поместилось в стрелка. Боец поддержки, немного сырая, но попытка сделать такого героя артиллериста, то есть такого, который в одиночку все-таки идет и играет роль артиллерии. Машина войны, э, очень хороший такой военный э, билд, ну не билд, э, архетип, да? э, который восстанавливает хиты, атакуя врагов и получает там всякие другие бонусы. Солдат э, с бонусами к выбранному оружию, военный, который набирает пункты тактики от неудач и тратит их потом на особые атаки. Разведчик, снова очень хорошо, там новая механика движения. Вообще замечательно. Пилот Меха, ну я не очень понял, там какие-то микробонусы даются к, к проверкам на контроль. Пистольеро, который делает из стрелка Джона Вика и отправляет на пенсию архетип чистильщика. Ну, в общем-то все, что он делает, он делает лучше, чем чистильщик. Рекон, это такая засада, то есть механика та же, что с подменой дайса. То есть есть какой-то дайс, который мы меняем на что-то, что происходит уже с игрой. Боксер, отличие от борцуна там надо искать под, под микроскопом. Сапер с бонусами к взрывам, телохранитель, можно отдавать соратнику свой класс брони или забирать полученный ему урон. Застрельщик, ну по описанию он снайпер, снимающий офицеров противника, но на деле там он работает на 25 футов вокруг себя, это как бы, извините, 7 метров, это как-то довольно странно. И последнее это льстец, то есть это разные бонусы, дающиеся, если не носишь броню. Хотя, ну, то есть читается там явно Джеймс Бонд, и явно надо было бы не э, просить, чтобы не носил броню, а наоборот, э, давать эти бонусы только если надеваешь пиджак. Это мы с вами прошли где-то страниц 100 из этой книги, но дальше уже не так полезно рассказывать. То есть если читать, то читать надо вдумчиво, списки вещей, детали сеттингов или тогда уже пропускать вовсе. Выбор за вами. Книга вообще как бы не из дешевых, то есть там больше 1000 рублей один PDF стоит, а физическая книга так вообще там почти 5000. Так что агитировать сильно я вас не буду, думайте сами. Тем не менее, это важная веха в развитии пятой версии подземелья и Драконов, ну и, или скажем так, вот экосистемы вокруг нее. Меня зовут Радагаст, надеюсь, вам было не скучно послушать. И заметьте, такой длинный выпуск и ни слова о Наруто. Если понравилось, увидимся еще.